Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о количестве дверей в финских домах. Ну, современные. Если вот брать одноэтажный дом, то стандартно, стандартно, три двери. Это минимум. Минимум. В основном. Меньше я вот не встречал, честно говоря. В данном проекте четыре, потому что здесь техническая комната, она как отдельная комнатой сделана, и у нее есть свой вход с улицы. Все. А так идет три двери. Главный вход... Выход из комнаты хозяйки и выход на террасу из зала, либо из кухни, ну или кухня-зал. Вот. Поэтому всегда идет в основном три двери это минимум. минимум, Больше можно, меньше не делают. Они также служат всегда э, с комнатой хозяйки то есть это удобно зайти и выйти, там, в зависимости от планировок, как белье повесить или еще что-то ну, технический выход, либо с бани, кто хочет выйти и, пожалуйста, туда. Есть также из зала выход из кухни, ну это когда уже человек зашел, там коридор это коридор, а здесь, пожалуйста, хочется там утром, грубо говоря, с чашкой кофе выйти на улицу, то, пожалуйста, вышел на террасу и наслаждаешься природой и жизнью. Вот такие вот, ребята, количество дверей. То есть я считаю, что это очень даже оправданно, очень приятно и очень хорошо. В двухэтажных домах может немного отличаться все, но основной принцип он такой и остается. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!